Скалистые горы и желтый песок, Славянской он политой кровью, Войной опаляется Ближний Восток, Горит поминальной свечою. Мне ветер песчаной у В лицо смеется сердито и грозно, Когда от последней гранаты кольцо сжимаю, Чтоб не было поздно. Уж третьи сутки минуты летят Неравного жаркого боя, А в руки и в плечи не врос автомат И нет ни секунды покоя Свинец пулеметный Пыхнуть не дает И жизнь словно пленка мелькает Мне зарядить надо гранатомет А чем? Только Бог его знает Пристрелочный справа Осколочный слева Осталось полдня мне до смерти Заходят мне слева Ползут ко мне справа Живьем взять хотят меня Черти Здесь пекли пусты, нам глотка нет воды, Но надо стоять, на хватит. Не зря ж погибли друзья-пацаны, За них кто-то точно заплатит. Один я в на 360, Короткими в круг огрызаюсь, Кидаю гранаты, осколки летят, Патронов пригоршня осталось, И мало я знаю, осталось мне жить. Но надо, чтоб помнили черти, Что русский солдат. Он умеет служить И Родину любит до смерти Пристрелочной справа А склоночной слева Мне смерть не страшна Вы поверьте Гранату я влево да очередь вправо За всех мне ответите, черти Я вам без бахвайства пустого скажу Что как бы мне не было сложно Я русский солдат Я Россию служу, меня Победить невозможно Я вспомнил о маме. Наш дом за рекой, любимую девушку Катю. Как с ней мы гуляли под нашей луной. И трель соловья на закате. Пристрелочный справа, сколочный слева. Ведь русский солдат круче смерти. Прикладом я вправо, лопаткой влево. Живьем вам, не взять меня черти. Прикладом я вправо, лопаткою влево. Живьем вам, не взять меня черти. Простреляны плечи, молодое лицо... Окрашено спекшейся кровью, Когда окружили, я дернул кольцо И крикнул, и крикнул «Отца не с любовью!» И крикнул «Отца не с любовью!»